Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике продолжаем изготовление лестницы, вот делаю забежную да, первую ступень с радиусным подступенком. Вот что я сделал, я в общем-то сделал форму нашей ступени, да, и выбрал как бы паз для того, чтобы будем вставлять сюда подступенок вот сначала я вставил вот фанеру да потом прикрутил плотненько чтобы это все было плотненько э, уголочки да вот и соответственно я сделал еще шпон как бы вот такого ясеня вот. это будем обтягивать как бы фанеру обклеивать и вот этот можно сказать всю вот эту конструкцию между собой склеим и на струбцины возьмем вот оттягивал именно пас вот с помощью параллельного упора у меня как раз здесь вот стоит такой как бы уголочек и когда оно и шло оно как бы давало свой можно сказать упор ну особо здесь все у меня как бы ровно получилось можно было бы не было в планах сделать как бы поменять вот эту доску на с радиусом ну думаю здесь более прямое здесь радиусной, ну как-то оно думаю не буду я ничего менять вот так это все аккуратненько потихонько протянул ну и протягиваю за два раза потому что ну глубина фреза широкая как бы чтобы глубина не очень была ну нагрузка на фрезер вот в общем то фанера сама у меня будет вставать в паз да? а самой вот этой как бы лапшой мы обтянем чуть-чуть наверх чтобы потом вот если у нас есть какие-то там задерки да возможно щельки они как бы перекрыют. так что получается у меня фанера 15 глубиной вот так, а эта сама лапша получается у меня 14 на сантиметр короче. Ну, чтобы, как бы, думаю, перекрыть, вот есть такие изъяночки, где-то фрезер немножко гульнул все-таки, вот, ну, поспешил, и все, вот, немножко будет брак. Ну, снизу там хоть и не видно, но все равно, вот, не люблю, когда вот такие всякие вот, Неудобные ситуации. Лучше сделать аккуратненько. Пусть там напуск будет на пару миллиметров, как бы да, меньше его видно не будет. Все-таки он будет лучше вот так смотреться. Вот. И, соответственно, вот это все сейчас я прикрутил уже вот эти уголки. Да, вот э, все вот эти крепления я сейчас еще добавлю брусков чтобы было сжатие хорошенько да? и нужно от, пометить вот эти тоже э, детали для чего для того что возможно сейчас где-то у меня не будет влазить фанера более плотно чтобы я смог прикрутить на то же самое место вот. так что э, возможно буду откручивать вот эти детальки Вот такое чудо у меня получилось. В принципе. Ну так я прижал это все. Думаю, пусть схватится. Вот. Ну, в принципе, можно как бы сразу и прикрутить саморезом к стоечке. Ну, к стоечкам, да. Ну, я бы этого сейчас бы не делал, потому что клей может где-то съехать. Пусть оно немножко подзастынет. Вот. Ну не нужно торопиться в этой ситуации. Оно подзастынет немножко, а потом можно себе спокойно нанести клей на шпон и обтянуть это потом из шпона все сразу. Ну и потом, конечно, перед тем как обтянуть, можно прикрутить к стоечкам, чтобы это было все намертво. Вот, вот как-то так. А если нужно это все снять, покрасить, просто нужно будет открутить уголочки полностью все и как говорится еще же нужно будет торцевать это все так что я обрежу потом это все аккуратно и будет все отлично все оно схватилось я взял как бы ну долго я не, не держал это все ну с полчаса чтобы немножко там подхватилось. и струбцины не разжимая я их просто где можно было сделать по таечку просверлил вот это все чтобы ну прикрепить саморезом если мне нужно я просто вот это все откручу вот эту всю систему и полностью вот э, конструкцию вот эту подыму вот это во-первых а во вторых вот то что я говорил что пока клеилась пока вот взял прижал и получилась дырочка а если не прижать значит, э, плотности вот то не будет вот э, так что как говорится хочется сделать чуть поплотнее вот, и сюда я, э, ну, в принципе, вот, когда вот этот шпон вот встанет, да, он как раз это все и перекроет. Вот. Натянуть, как это все будет нормально. Вот, и кто-то спросит, для чего у меня вот этот пазик, да, как бы, сэкономил что-то. Нет, друзья, не сэкономил, я сюда буду бросать резинку, которая будет возможно ну, небольшая такая резиночка обыкновенная, утеплительная я брошу ее сюда чтобы вставала на пол и в будущем это не даст, я думаю скрепление по полу Вот, ну как бы мое мнение, возможно там и не будет скрипеть, я все таки это перестрахуюсь я ну как бы и поднял чтобы на вот этот зуб оно вставало ну знаете со временем возможно где-то начнет там подтирать и ну лучше себя перестраховать это мое мнение вот как-то вот так. так что я оставил такое место сюда брошу резиночку на э именно на какой-то герметике пусть оно там еще поживет вот и будет не будет как бы какого-то рипа или еще что-нибудь похожего вот будет снизу там такая маленькая маленькая такая щелька ну она не будет видна так что все будет нормально Вот какая залипуха получилась, друзья. Ну что же, в общем-то, я это все склеил, пусть выстаивается. Все, конечно, струбцины, практически, которые у меня были, можно сказать, использованы, осталось там такие самые громадные, ну и те, которые плохо зажимают. Вот. Но... Что хочу сказать, что пусть выставится и где-то около суток, потому что древесина под напряжением сейчас, да, и, ну это мое мнение, сейчас я вам расскажу, вот, э, потому что мое мнение какое, если я сейчас это э, разожму, да, через час, да, допустим, древесина и фанера под напряжением, да, и это, она как бы захочет вернуться назад. И тот клей, который не досох, может ну, призвести как бы ну, к самой проблеме, что потом будет отслоение наших вот этих слоев. Пусть этот клей хорошенько выстоится. Дать ему лучше целый день, да там сутки, полтора, ну сутки я думаю все таки будет достаточно плюс древесина э, поменяет структуру своих волокон вот как бы ну, потому что мы же все таки на излом волокна взяли вот, и я думаю что так будет правильно, чтобы оставить это на дольше вот такой результат получается все идеально все гладко равномерно это все распределено знаете, есть бывают такие моменты, когда где-то очень сильно изогнута древесина, и она как бы бугорком. Ну, сейчас мне нету такого, из-за чего. Потому что я сделал несколько слоев фанеры. Вот, это во-первых. А во-вторых, если бы был бы один слой фанеры, мне кажется, все-таки вот этот результат и был бы ведет. Вот, ну, а так как-то оно все аккуратненько все сложилось и я даже доволен очень результатом ну, останется это все подрезать вот эти края я не знаю буду возможно снимать это все ну как бы конструкцию разбирать полностью и с этими клыками вот, а возможно, я и ножовкой смогу. <смех> Не, я все-таки на станочке, аккуратненько. Лучше это будет дольше, зато я знать буду, что будет аккуратно и красиво. Вот. Да, друзья, вот пока разобрал на подрезку, чтобы вы понимали, что вот что получилось. Вот. И именно вот этот буртик, где у меня получился, он встает в паз. Ну и все как бы ничего не, не разгибается, оно все как бы ну как изогнутая древесина получилась. Все, вот. Так что деформации после разжатия по-любому никакой не будет. Вот. Ну сейчас это все прикручу обратно и приставим к основной лестнице, уже посмотрите, что получится. Вот, друзья, вот этот стык, да? даже так интересно вот структура пошла-пошла и как бы сюда перешла ну не, практически почти можно так сказать вот но это не важно друзья смотрите я сюда еще дополнительный такие уголочек э, бросил не металлический а из дерева посадил его на клей и с той стороны изнутри прикрутил еще саморезом для чего я это сделал для того чтобы э, здесь как бы в будущем возможно вот этот край не э, подымала да? Ну, сами понимаете, может быть где-то какой то корабление фанеры, древесины, ну, все может быть. Может быть от того, что начнут мыть пол мокрой тряпкой, да, и как бы постоянно сюда будет потекать, хоть это здесь и залачится, ну, покрыться маслом, ну все равно где-то что-то может быть и и чтобы этого не было я все-таки решил сделать именно э, притянуть саморезом вот так что лучше себе перестраховать ну с, с этой стороны там пас в принципе корабления не будет если там что-то не так будет я думаю и пас это все удержит вот отрезал там вот так по прямой э, я думаю что это будет нормально и, соответственно, уже, можно сказать, первый марш ступени готов. А в следующем ролике я покажу, как я креплю ступеньки вот, э, с внутренней стороны, чтобы это все было надежно. Я думаю, что будет этот, это на века. Вот этот способ будет лучше. У меня все, друзья. Всем, как говорится, крепкого здоровья. И пока. И пишите комментарии по поводу вот, данной вот этой ступени. Все-таки на мое мнение... Такой способ более легче, проще и более красивее, чем просто фанера. Всем пока, до новых встреч.